Ну что, здравствуйте, спасибо за то, что позвали в гости. Да, я, привет, Сергей. Да, нахожусь вот в том, что называется, я так понимаю, в будущем будет что-то типа э, э, студии мужского движения. Студия, да, или интернет-студия. Здесь работают вот сейчас два, ну, и, может, я помогу, за чем, за чем смогу сегодня. <смех> чем похвастаетесь, какие успехи за последнее время? Тут вот, говорит, стена прибавилась, да, которой раньше не было. А, да, прибавилась третья стена, почти до конца уже доделана. Сегодня приступим к четвертой стене торцевой. Я думаю, достаточно быстро ее зашьем. И вот э, вчера как раз я завел материалы. материала, вот этот гипсокартон вот, и звукоизоляция, это на потолок. Да, То есть помещение небольшое. Серьезно, много-много-много <с> много, много вот звукоизоляции. Да, да, вот эта вся звукоизоляция, практически вся уйдет на потолок. Да, серьезно. Какие планы по времени, когда, может быть, здесь состоится первая уже такая серьезная запись? А, серьезная запись. На самом деле, когда я потолок закончу, здесь немножко прибраться, уже можно будет чисто технически что-то записывать, ее можно будет использовать. И потом в процессе доделывать. Ну, то есть весной, да? где-то? А, ну, я думаю, быстрее. Я думаю, что... Сейчас какой у нас дата? Ну, где-нибудь... Я думаю, февраль. к концу марта, я думаю, что уже, так скажем, основной объем строительных работ будет закрыт. К концу марта когда будут реально какие-то записи пока не знаю. знают планов не было я бы здесь стал какие-то сроки такие жесткие однозначные ставит потому что ей не надо работать Да, делается собственными силами кроме того есть еще определенные другие там задачи которые выполняются тоже кстати в рамках мужского движения по крайней мере эгалитарного мужского движения Поэтому вот. Так по что возможности, так что трудимся. Вы... занимается этой работой, на своем горбу все это тащит. Но приезжают неравнодушные активисты. мужчины, Если помогают. хотите, давайте я тоже размещу там ссылки, не знаю какие-нибудь контакты. Если, если будут волонтеры желающие там по слоты ну, в... и так помощь далее. Помощь такая двоякая, да, то есть э -э кто-то может, если есть желание приехать помочь э -э вот, да. своими руками поучаствовать в этом процессе. А если кто-то хочет приехать из другого города, у меня на территории есть помещение, то есть, соответственно, сколько места душ, ну и минимальные удобства будут, там, скажем. Я вот так, на таких условиях, уже второй раз приезжаю в январские праздники. Да, приезжал, вот, Алексей январь. приехал из Санкт-Петербурга на пару дней. Вот, привет, мы будем, когда у нас завтра, 23 вот, февраля, да? Нет. А, а, послезавтра то есть мы его отмечать не будем мы будем работать ну, в общем, вот, это э -э -э, вполне соответствует да. Да. В языке, да, мы его а отмечать не, не будем заниматься. мы будем работать нет, мы поздравим военнослужащих мы все-таки с уважением относимся к этой профессии но с точки зрения МД мужской праздник это 19 ноября вот. И второй вариант помощи – это, соответственно, финансовая помощь. Если кто-то готов э, финансово поучаствовать, тоже может прислать какие-то свои там, пожертвования, донаты. Окей, okay. ну тогда дайте мне ссылки, я размещу тоже. Да, народ. естественно, я тебе По дам, поддержим. дам ссылки. Ну там, скорее всего, будут мои контакты, да, либо там через какие-то твои донатные программы. Да нет, зачем через мои? Только как, будем, как, будем, будем кормить донатов, только зачем? Тогда я могу дать свои контакты, человек может связаться со мной, пообщаться, если есть желание приехать в гости, пообщаться, посмотреть. Ясно. Кстати, М -м. вот хотел бы всем одаренно, альтернативно одаренным сразу сказать. Ребята, если вам это неприемлемо, не надо. Это все добровольно. Многие мужчины, которые считают для себя приемлемым, это делают от чистого сердца. Мы просто говорим о том, что да, финансы нужны, но мы не попрощайничаем. Возьмите это, пожалуйста, на заметку. Ну, хорошо. Я, я думаю, кому надо, те поймут, как бы, кто, да, кто да. готов поучаствовать, поучаствовать. Ну, в общем, весной очень может быть, что здесь что-то уже будет, первые какие-то события будут состояться. Вот. Ну, и надеюсь, что потом они будут, может... Конечно, конкурента прямо Аврора не получится, но а может и получится. Посмотрим. Задача и такой не стояла, это, да? Есть, да? если все-таки вот из этого маленького проекта мы что-то сможем сделать, там можно потом это будет масштабировать. Да уже а -а -а. получается, уже получается. Приходят люди, вживую общаются. Это очень важно. Вот, общение вживую, все вот эти коммуникации, когда ты человека видишь в глаза и ты понимаешь, что у него не просто. Клавиатура и мышка под рукой, а что-то еще в голове и в душе есть. Это вас стоит. Ну, очная площадка это большое дело, действительно. Да, кстати, здесь будет место, где можно пересекаться. Кстати, да, то... мы обсуждали это уже. То есть можно ну какие-то раскладные стульчики ставить. Спокойно здесь там 10-15 человек может сюда приехать, можно провести какую-то лекцию, там, скажем, полиций проектор на той стене может быть экран какой-то. А, даже события какие-то. Какие-то да, маленькие да? вот встречи, маленькие события, лекции, я не знаю, там беседы можно спокойно будет здесь проводить причем это удобно приехать из москвы то есть если к нам вот из центра ехать с комсомольской сюда там в районе, в районе в районе получаса ехать на mm. вот можно приехать на машине то есть тоже, как -то, тоже достаточно все доступно удобно. Понятно. ну в общем я думаю что перспективное место так что успехов вот мы ну, чем можем поможем вот. да. Спасибо. Спасибо, ладно. Спасибо за приглашение. Ладно. Может быть, еще сегодня что-нибудь успеем записать? Ну, может, нет. Как пойдет, ладно. Импровизируем. Время танго. Ладно. Танцуем дальше. Окей, снято.